Стало известно о готовящихся провокациях с химоружием в Сирии. Сирийские боевики планируют провокацию с использованием химического оружия в нескольких провинциях. Об этом пишет Интерфакс со ссылкой на источник. Речь идет о группировках Абжнат каркас кавказ Джейшализа и Исламское движение Восточного Туркестана. Нападение планируется на объекты вооруженных сил Сирии и мирных жителей в провинциях Идлиб, Латакия, Алеппо и Хама. По данным источника, террористические группировки хранят ядовитые химикаты на складах в Идлибе в Будут, в частности, применены минные снаряды в снаряжении отравляющими веществами, а также использованы беспилотки для доставки химбо В этих целях в район населенных пунктов Абуду-Худ, в Идлибе альфа, Хана, было перевезено более 500 литров химикатов, Рассказал собеседник агентства. Он также отметил, что в декабре 2018 года в Индию при содействии иностранной спецслужбы были переброшены 30 боевиков. Их цель – организовать производство ракет и минометных снарядов с отравляющими вещества. Они также должны проводить террористические атаки на гражданское население, чтобы впоследствии в этом обвинили правительственные силы. В ноябре 2018-го боевики обстреляли несколько районов по лету снарядами из хлором. Госпитализированы были 107 человек, в том числе 4 ребенка. Они пострадали от удушья. В Минобороны Сирии заявили – Террористическая атака произошла из-за того, что некоторые государства помогают в доставке химических веществ для инсценировок подобных преступлений. Стало известно о готовящихся провокациях с химоружем в Сирии.